Чего? А ну-ка иди сюда. А ну-ка иди сюда, мелкий паразит. Кто тут хихикает? Кто тут хихикает? Я сказал, кто тут? Ой, да ну его нахер. Попозже зайду, наверное. Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же бородатый жесткий скретч, продолжает играть и исследовать мир Вальхейма. После попадания на равнинный биом у нас возникает сразу же множество таких вопросов, как, например... Как же использовать черный металл, который мы получаем? Что же такое эта самая доменная печка? Что же такое у нас верстак ремесленника? Что же такое у нас мельница? И что же такое у нас прялка? Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем нашем выпуске я тебе и поведаю, мой дорогой зритель. А ты, пожалуйста, поставь лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Твои лайки это не пустой звук взамен за твои лайки. Я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм такими, например, как Вальхейм. Ну а мы, ребятки, начинаем! Ну что такое э, стол ремесленника, что такое прялка и мельница, я вкратце, ребят, рассказывал в прошлом моем видеоролике. А, если, ребят, кому интересно, ссылочка на плейлист по Вальхейму есть в описании под данным видосиком. Если вы, ребятки, еще не видели моих видосов-гайдов, то переходите смело, открывайте, приятного всем просмотра и позитивного настроения. Ну что ж, как только ты прибудешь в равнинный биом, у нас он на карте выглядит примерно вот таким вот образом. Он отмечается... Вот такой вот песчаного цвета поверхностью Этот биом у нас является пятым по счету То есть практически самая финальная локация Да, пока что на данный момент Если вы оказались на нем слишком рано То я могу посоветовать только одно Идите-ка вы, ребятки, или в черный лес Или на луга, да, или же в болото Да-да-да, обычно после черного леса э, Люди начинают теряться И начинают исследовать мир Попадают вот на этот вот э, биом А он по жесткости является самым жестким И они, ребятки, недоумевают в чем проблема, почему я такой слабый, почему у меня с одного удара здесь все ваншотит и так далее Это, ребят, жесткий биом, поэтому смело ищите биом болота Если вы вышли из черного леса и не знаете, куда дальше пойти Биом болота, следующий биом у нас гора И только после горы следует идти вот сюда вот на луга Ну а если, ребятки, по-другому, то сами как хотите, так и исследуйте Это ваше право, благо Вальхейм нам предоставляет полную свободу действий. Собственно, ребята, это небольшое было отвлечение. Давайте перейдем а, к сути. А, как использовать черный металл? Да, допустим, мы уже дошли до этого с вами биома, да. Охотнее всего гоблины к вам придут, если вы будете вырубать на равнинах вот такой вот а, лес. Например, березовый. Ну, в принципе, на равнинах, кроме березового, по-моему, больше ничего не растет. А если вы, ребят, будете бесчинствовать, да, вырубать активно лес то гоблины вас быстренько найдут, да, это самый лучший способ привлечь их внимание. Вот, пожалуйста, ребят, на горе уже несколько человек, точнее, какие нафиг, какой нафиг человек? Это же просто-напросто гоблины. Ну что ж, ребятки, при схватке с гоблинами, да, старайтесь все-таки э, держать преимущество, да, не старайтесь, не и да, уничтожайте их по одному, а лучше сразу же по несколько, да, чтобы у вас ли лишних проблем не было. Не агрите слишком много, да, удары, как видите, у них, очень достаточно жесткие. Да, ребят, при убийстве этих самых гоблинов а, как раз-таки с них и выпадает тот самый черный а, металл. Кусочек черного металла, ребятки. Искривленный кусок темного металла. И вот в этом-то случае возникает у многих игроков вопрос, что это за хрень, для чего она нужна, не могу никак его переплавить в обычной печке и так далее, и тому подобное. А все, ребятки, легко и просто. Да, про это я уже рассказывал в своем прошлом видео, но так как у нас это видео конкретно посвящено будет именно доменной печке, то соответственно, ответ на вопрос вы уже практически получили. Да, друзья, для того, чтобы переплавлять черный металл э, в слитке, нам нужно построить доменную печку. Вот тут она у нас находится в графе «Ремесло», и вот так вот она у нас а, выглядит, крафтится, ребятки. Она с помощью стола ремесленника. Ни в коем случае у вас не получится ее поставить, и у вас не будет рецепта, если вы не убьете дракона Мудра, который обитает в горах. Поэтому я, ребят, неспроста начал серию с того, что упоминал про а, иерархию биомов и правильное прохождение и последовательность прохождения, ребятки. Это все не просто Просто так, если вы пройдете Моудера, у вас откроется вот этот самый, значит, стол а, ремесленника. А уже с помощью стола ремесленника вообще никакого труда не составит сделать доменную а, печечку. Ну что ж, друзья, пойдемте покажу, как у нас все это дело работает. Ну что ж, допустим, необходимое количество ресурсов вы насобирали, да, у вас все имеется. И давайте приступим к правильности ее установки. Да, доменную печку желательно ставить на ровную, твердую печку. Поверхность, да, да, да, чтобы было а, удобно с ней взаимодействовать. Ставьте ее куда-нибудь в более-менее просторное помещение. Ее можно также легко поставить на улице, да, в любой точке на обычной земле. Тадамс, друзья, готова, доминка стоит. Давайте разберем все по порядку. Что у нас с этой стороны такое? Это колесо, которое вращает механизм, который разжигает нашу печку. С этой стороны мы можем закинуть наш с вами найденный черный металл. кусочки черного металла, ребят, помещается вот в эту дырочку отверстия ли, как хотите так и называйте. Ну, а, собственно, уголечек загружается у нас вот в, эту вот, вот в это вот отделение. Да, загружаем необходимое количество угля, загружаем необходимое количество металла до черного. Кстати, кроме как черный металл, вы сюда больше ничего не сможете загрузить, да. И давайте посмотрим, что у нее имеется э, сзади. Это, ребят, не как у той печки, которая у нас обычная. У нее с одной стороны можно взаимодействовать легко. Сзади, ребятки, у нас ничего особенного такого мы э, не наблюдаем. Вся загрузка происходит с одной э, стороны, что делает ее более универсальной, чем вот эта вот печка. Пожалуйста, ребятки, слиток уже один э, готов. Вот, и мы разгадали с вами загадку, для чего же все-таки нужны вот эти куски черного металла и как же, их, а, как же их, ребятки, производить, как же их переплавлять, эти куски черного а, металла. А все легко... И просто, да, она, ребята, ну, немножко поудобнее получается, чем вот эта печка. У этой печки аж с трех сторон мы загружаем. С этой стороны уголь, с этой стороны у нас, значит, металл идет, а с этой стороны мы получаем готовую продукцию. Да, место, я, я бы не сказал, что она слишком много занимает по сравнению вот с этой печкой. А, практически ровно столько же, на, ну, разве что чуть-чуть побольше на один блок. Вот, пожалуйста, ребятки, еще один слиток черного печка металла ну что ж по расположению я думаю не разберетесь это ребятки не так уж и сложно делается да как кажется это все достаточно простые моменты но что же ребятки другое что же можно делать полезного из этого самого черного металла давайте и посмотрим Сразу хочу сказать, что в постройках в каких-нибудь а, черный металл а, он вообще никаким образом не участвует. А, черный металл нам будет необходим только лишь для того, да, на данном этапе игры, а, чтобы крафтить себе оружие и снаряжение. Ну давайте посмотрим, что же крафтится у нас из черного а, металла. Черный металл участвует в таких крафтах, как алибарда из черного металла, это у нас раз. Топорик, ребятки, из черного металла, я считаю, что это вообще самая сочная и полезная вещь, которая делается из черного металла и ради чего стоит фармить черный металл. Да, топор, конечно, имбалансный какой-то получается, если его прокачать до максимума и с ним вы точно будете чувствовать себя гораздо комфортнее. Дальше, ребят, идем, что у нас еще из черного металла крафтится интересного, полезного. Также у нас имеется ножичек из черного металла, да, для тех, кто любит орудовать с ножами, да, вместо какого-нибудь другого оружия, пожалуйста. Вот, самые мощные у него параметры на данный момент, в игре. Именно из ножей, если рассматривать. Также, ребятки, есть щиты из черного металла, которые можно которые можно приукрасить интересным внешним видом. Вот столько, ребят, разновидностей внешнего вида у щитов из черного металла. То есть, это у нас обычный легкий щит, но у него сила блокирования достаточно серьезная, даже под 90. Ну и улучшенный башенный щит из черного металла, который, который обеспечит вас аж 105 пунктами защиты. Ну и скорость передвижения. Я, ребят, не люблю на самом деле вот эти ростовые большие щиты, но, нас, но они в каких-то ситуациях помогают. Я люблю большую мобильность, поэтому стараюсь всегда использую одноручные вот такие вот обычные кругленькие щиты. Еще, ребят, интересный один меч. У нас, конечно же, вот тут находится этот меч из черного металла с также внушительными характеристиками а, по урону. Ну, я бы не сказал, что он мощнее топора, который у нас уже имеется, но явно мощнее по прочности. Насколько я помню, у топора, у вот такого вот прочность на начальном этапе составляет 175 вроде бы пунктов. Хотя, ребятки, я могу ошибаться. Да что ж, ребятки, я думаю, гадаю, это можно спо спокойно вот сюда зайти и посмотреть, топор, прочность на начальном этапе, у топора 175, а у меча сразу же э, 200, да, ну функционал, конечно же, топора перекрывает все эти минусы, и поэтому я не стал пока что распыляться на остальное вооружение, а сделал себе практично один топор на, как говорится, все случаи э, жизни. Для чего, ребятки, у нас нужен еще черный металл? Кроме как, ребятки, в рецептах для изготовления оружия, черный металл у нас, к сожалению, на, в данной версии игры больше не используется нигде. Возможно, к тому времени, когда ты будешь смотреть это видео, дорогой зритель, что-то поменяется из черного металла, можно будет сделать гораздо больше всего, кроме оружия, например, какие-нибудь элементы построек и так далее. Но на данный момент, ребятки, записи видео из этого металла делается только лишь некоторое оружие. Даже в крафте брони он вообще никак не не участвует ни в какой Ну и конечно, ребят, как бы вы могли заметить Да, в крафте некоторого оружия Да вообще, ребят, практически всего Используется также льняная а, ниточка А это, ребятки, тема Следующей части нашего а, видео Что такое, ребят, лен В данной игрушечке? Лен это хороший источник льняных нитей Которую я сейчас только что вам показал И он делается Из вот такого вот а, растения Одноименного растения, которое тоже называется а, Лен. Этот самый Лен Я уже, ребят, говорил, можно найти в деревнях Гоблинов, но не в каждой Деревне он попадается, и возможно Тебе с первого раза не повезет, придется зачистить Парочку деревень, а то и трешечку И только тогда он тебе попадется Мне же повезло, нашел с первого раза И сразу же его Посадил. Что, ребятки, как же, ребят, обрабатывать этот самый лен? Я уже, ребят, говорил, что есть у нас такая офигенная штуковина, как прялка, которая и позволяет перерабатывать льняные волокна уже в готовый продукта Прялка, ребят, крафтится тоже достаточно просто, да, но как я вам и говорил в видео про стол ремесленника, нам нужен стол ремесленника, друзья, без него вы ничего а, не сделаете. Да, на изготовление прялки приял нам потребуются такие, значит, а, компоненты, как а, качественная древесина в количестве 20 штучек железные гвозди, в количестве 10 штучек кожаные обрывки, и это, в принципе, все, что нам нужно. Необходимо, да, для того, чтобы поставить прялочку Ну и вот, друзья, после всего того, когда вы наберете необходимое количество компонентов У вас получится поставить вот такую вот прялочку, в которую и можно будет загружать а, лен Загрузка происходит аж до 40 штук одновременно Да, и по истечении какого-то времени а, у нас на выходе будут, будут получаться вот такие вот моточки а, льна, Где вот у нас, ребятки, находится этот самый лен? Давайте посмотрим а, вот они, ребятки, льняная нить Которая нужна для крафта для улучшения, для апгрейда оружия, а, которое производится также с черного металла. В общем, ребятки, запомните одну простую вещь. Лен и черный металл это две неотъемлемые части. Вы не сможете скрафтить тот же топор, ни мельниной нити. Да, есть у вас черный металл, но ль, ни ной нити нет. И вы не сможете, ребят, ничегошечки сделать. Да, будьте сидеть грустно и ждать, пока у вас появится этот необходимый а, ресурс. Также, ребят, с другим вооружением а, в точности. Да, будь то какие-нибудь например, мечи, будь то какие-нибудь алибарды, везде используется вот эта самая льняная ниточка, поэтому она в любом случае вам понадобится в ваших приключениях. Да, ищите лен, ребятки, зачищайте деревни, ну, естественно, гайд по деревням, да, по гоблинским я сделаю в отдельном видосике. По поводу черного металла хотел сказать еще такой момент, не старайтесь, не копите его слишком много, да, потому что вы уже сами поняли, что он используется только пока что в узких крафтах, да, в узком количестве И в итоге, если вы будете его постоянно везде подбирать, то у вас он будет лежать грузом мертвым, ненужным Вот как у меня, например, уже сколько слитков я накопил, практически нигде не использую Разве что только буду использовать для крафта того оружия, которым я буду со временем учиться орудовать, и, Ребят, не старайтесь, не копите его слишком много, да, собрали немножечко стака 2-3, да, на апгрейд того же, например, топора, и вам будет вполне достаточно, да, поэтому в каком-то плане этот ресурс пока является таким хламовым, да, который не особо-то ценен. Если зритель, ты думаешь, что братишка Скреч указал недостаточной информации, да, поругай его в комментариях, да, напиши ему там что-нибудь такое жесткое, да, чтобы братишка Скреч сразу же дополнил инфу и в следующем видео а, предоставил более открытую, подробную информацию по той или иной теме. Если же, зритель, у тебя есть какая-нибудь крутая идея по поводу того, какое видео снять по Вальхейму и не только, смело пиши, предлагай, братишка Скрэч тебе обязательно